Я химик, и поэтому всегда придерживаюсь научного подхода. Но когда я работал в фармацевтической промышленности, там был полный отказ от науки. В этих фармкомпаниях при нами не смущались говорить следующее. Учтите, мы разрабатываем лекарства только для снятия симптомов. Мы не лечим. Так что это просто бизнес, позволяющий продавать человеку препарат снова и снова. Но если закончатся симптомы, so что делать, чтобы продолжать продавать препараты? Следующий уровень маркетинга это изобретение болезней. Symptoms, если больше нет симптомов и закончилась клиентура для продаж, остается выдумывать болезни. So с психиатрическими препаратами вы можете изобретать заболевания бесконечно. Есть два слова, которых боится психиатр. Два слова. Докажите это. Если доктор не может доказать... 21 века в вечной гонке за красивой жизнью организм человека подвергается очень большим нагрузкам. Недосыпание, стрессы, плохая экология, фастфуды, вредные привычки, нехватка витаминов, жизненно важных минералов, макро- и микроэлементов, что в конечном итоге приводит к истощению организма, к сбоям в работе определенных систем в организме, к различным родам болезней. В первую очередь страдает клетка. В нашем организме ежедневно одни клетки умирают, другие воспроизводятся. У каждой клетки и у каждого органа своя цикличность обновления клеток. В организме все время идет живой процесс. И если, допустим, через 21 день рождается новая клетка от клетки, несущая одну информацию X-ДНК, то эта новая клетка будет в точности такая же, с той же информацией X-ДНК. А если в клетке изменение произошло на уровне ДНК, то от старой клетки рождается уже другая клетка, то есть... От поврежденной клетки рождается модифицированная поврежденная клетка. От модифицированных поврежденных клеток образуются модифицированные поврежденные ткани. От поврежденных модифицированных тканей образуются поврежденные модифицированные органы, что и приводит к сбою одной систем человека. А впоследствии это приводит к различным родам болезней. Нас с детства приучили к традиционным методам лечения. Это если чувствуете дискомфорт, если вам не по себе, если у вас где-то болит, и вы не знаете, в чем причина, то идете в поликлинику. В поликлинике в лучшем случае предварительно осмотрев вас выписывают вам кучу химических лекарств. В худшем случае сдаете анализы, в первую очередь анализ крови или различного рода снимки. Конец обследования один. Вам прописывают химические искусственные лекарственные препараты. Эти препараты действуют мгновенно, но они лечат определенную область, не разобравшись в причинах появления этой болезни. А причины дискомфорта банально просты. Это где-то в органах на уровне клетки происходит какой-то сдвиг, нехватка жизненного важных элементов. Медицина не стоит на месте. Из года в год выходят новые препараты, открываются новые горизонты, но не поняв причин возникновения дискомфорта, бесполезно лечить тот или иной орган. Врачи, производители лекарственных средств и многие ученые понимают это, но все равно выпускают узконаправленные лекарственные препараты. И тут возникает вопрос, почему они, зная все это, не выпускают лекарственные средства, которые раз и навсегда решили бы проблему со здоровьем? Ответ очень прост. Наряду с нефтяной скважиной, фармацевтика приносит огромные деньги на болезнях простого народа. Тех, кто против такого режима, молча убирают, и их голоса остаются в меньшинстве, неуслышанные и позабытые. В 2018 году на медицинский рынок вышли уникальные продукты – разработки еще советских ученых, доработанные казахстанскими учеными из геронтологии во главе с профессором Нурымовым Нурланом Маратовичем. Ничего сверхъестественного не содержится в этих продуктах, только натуральные, экологически чистые компоненты. Казахстанские ученые – предлагают решать проблемы со здоровьем человека на уровне клеток, то есть одно лекарство от всех видов болезней. Ведь мы все состоим из простейшего — клетки. За основу взяли воду, так как человек на 70% состоит из воды. Это не просто вода, а целый процесс, состоящий из специальная водоподготовка, включает как традиционные методы фильтрования через грубые и тонкие фильтра, обеззараживание с помощью ультрафиолета, так и применение новых инновационных технологий для улучшения качества и природной свойств воды. Светомагнитная подготовка с ионами серебра и обработка воды световым излучением в специально заданных спектрах и с разной удельной мощностью. Концентрированный солнечный свет КСС-2013, установка деактивации жидкости БАС-15 с учетом хроматографического эффекта и эффекта концентрации солнечного света. И назвали эту воду «Спаскай» которая получила широкую известность в КНР и ближнего зарубежья. Вода не может лечить сама по себе, и поэтому добавили к ней 189 компонентов трав из пяти континентов Земли, 250 макро- и микроэлементов и минералов, 88 ксантонов и 99% витаминов, которые восстанавливают клетки и дают им все необходимые ресурсы для саморегуляции и самовосстановления. В итоге получили концентрат «Павлов Спринт» и бальзамы «Перфекта Люкс» и «Виталити Люкс». Это не просто концентрат и бальзамы, содержащие в себе столько элементов. В процессе подготовки был получен растительный, водорастворимый коэнзим Q10. Про коэнзим Q10, или в народе убихинон, написано очень много. Есть целые группы ученых, институты по изучению данного кофермента. В 1955 году был впервые употреблен термин «кофермент Q» для обозначения вещества, содержащегося практически во всех живых клетках. В 1957-58 годах учеными Фредериком Кри и Карлом Фолькерсом, были получены препараты у бихинона и была установлена его химическая структура. В 1965 году Ямамура с сотрудниками впервые применили кофермент-Ку для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В 1978 году за описание процессов хемиосматического фосфорилирования Питер Митчелл удостоен Нобелевской премии в области химии. В 1997 году основан Международный центр по изучению убихинона. Каэнзим Q10 встречается в каждой клетке живого организма в митохондриях. Митохондрии — энергетическая станция клетки. Основная функция – окисление органических соединений и использование освобождающихся при их распаде энергии для генерации электрического потенциала, синтеза АТФ и термогенеза. Эти три процесса осуществляются за счет движения электронов по электронно-транспортной цепи белков внутренней мембраны. Количество митохондрий в клетках различных организмов существенно отличается. Больше всего в тех органах, которые работают непрерывно – это сердце, печень, почки. Каэнзим Q10 – это топливо для клеток в организме человека. Это заряд энергии клеток, и чем его больше, тем лучше работает наш организм. Но с возрастом количество этой энергии уменьшается до 50%, а если человек болеет либо переболел серьезными заболеваниями, то их количество уменьшается до 70%. На данный момент коэнзим Q10 имеет самые разные виды получения, начиная от химических соединений, заканчивая водорослями. Все эти коферменты имеют одну слабость – недостаток. Они жирорастворимые, то есть после применения такого кофермента нужно в достаточном количестве принять пищу с большим содержанием жиров. Но только растительный коэнзим Q10 имеет смысл принимать внутрь организма, так как только растительный коэнзим Q10 имеет свойство ме распадаться в организме, и за счет этого получается оздоровительный и омолаживающий эффект. Казахстанские ученые впервые в мире предлагают водорастворимый коэнзим Q10. Ведь вода — это и есть мы. И вода, как писалось выше, составляет 70% нашего организма. То есть, применяя водорастворимый коэнзим Q10, вы будете уверены, что продукт на все 100% разложится у вас в организме на уровне клеток и без каких-либо побоев эффектов. Но при этом вы должны в сутки выпивать как минимум 2 литра воды. Тогда и только тогда кофермент дойдет до каждой клеточки в нашем организме. Что представляет собой концентрат Павлов Спринг? Это комплекс из 189 компонентов целебных ингредиентов. Коэнзим Q10, витамины группы В, биофлавоноиды, витамины группы П, кальция пантотенат, нанокластеры. Содержит более 200 макро- и микроэлементов, 88 ксантонов. Также в состав концентрата входят все витамины. Полный состав Павлов Спринг является изобретением компании, ноу-хау, и не подлежит разглашению. Что представляют собой бальзамы Перфекта Люкс и Виталити Люкс? Нано-бальзам Перфекта Люкс – это представитель нового поколения лекарственных средств, так называемых «умных лекарств» четвертого поколения. Комбинируя наночастицы из 189 компонентов, образуются различные наноструктуры, доставляя непосредственно к тем органам, для которых они предназначены. Это увеличивает эффективность лечения до 90% и снижает риск повторного заболевания, чего и добивались ученые Казахстана. Данный бальзам пациенты прозвали очищающим. Perfecto с испанского языка переводится как идеальный. Он идеальный, натуральный, антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы, препятствует их разрушительному воздействию на ткани организма, снижает интенсивность воспалительных процессов, улучшает циркуляцию крови. Нанобальзам Perfecto Lux рекомендован для профилактики и в комплексном лечении сердечно-сосудистой системы. Стимулирует работу иммунной системы, поддержанию гормонального баланса и нормальному функционированию иммунной системы, улучшению умственных, физических и сексуальных способностей, стимуляции функций эндокринной и центральной нервной системы, снижению холестерина в крови и замедлению процессов старения, снижение артериального давления. Нанобальзам Виталити Люкс – высоко концентрированный продукт, который представляет собой комплекс целебных ингредиентов концентрата Павлов Спринг, коэнзима к 10 нефильтрованного, натурального, свежевыжатого сока граната и мангостина, чилиного маточного молочка. Мы полностью сохранили в нем все свойства натурального продукта. Антиоксиданты, полифенолы, антоцианы, флавоноиды, развератрол, заменимые и незаменимые жирные и фруктовые кислоты, минеральные вещества, пектины и волокна, витамины. Этот бальзам действует на организм как восстанавливающий. В совокупности, нанобальзам – это фактически топливо для организма. Он помогает доставить питательные вещества в каждую клеточку тела человека и, несомненно, является главным секретом здоровья и долголетия. Ведь когда человек употребляет достаточное количество полезных веществ в полном объеме, он улучшает все свои обменные процессы. В частности, улучшается регенерация клеток, что положительно сказывается на состоянии всего организма. Бальзамы не дадут мгновенного результата, и это связано с тем, что они в первую очередь восстанавливают клетки, то есть нормализуют структуру клеток, до начального уровня. Следующий этап. Бальзамы восполняют клетки всеми необходимыми жизненно важными элементами. После всего этого бальзамы, то есть клетки, начинают свою восстановительную работу на уровне тканей и органов. Процесс не быстрый. Это связано еще и с тем, что регенерация клеток, процесс ее обновления в организме человека проходит в разный период времени. Например, красные кровяные тельца, эритроциты, переносящие кислород, живут около 4 месяцев. Клетки эпидермиса кожи обновляются примерно каждые 10-30 дней. Обновление клеток печени занимает примерно 300-500 дней и так далее принимая бальзамы, человек обеспечивает себя колоссальной энергией, что дает его внутренним органам способность бороться со всеми неблагоприятными факторами. При создании данных бальзамов и концентрата перед учеными стояла задача создать один продукт от всех видов болезней и проблем со здоровьем человека. Они добились своего, создали один эликсир на всю жизнь. Патентодержатель продукта, Министерство здравоохранения Казахстана, продукция, прошло все клинические и постклинические тестирования. На основе данных разработок были получены два инновационных патента в области медицины номер 67-974 и номер 24 26 мая 2015 года получено медицинское заключение номер 33 Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней город Алматы, Казахстан. 23 июля 2015 года года получены хорошие анализы по концентрату Спасский, проведенные ни терапии Российской Академии наук, город Новосибирск, РФ. 21 октября 2015 года получены анализы на концентрат растительный Институт Ромейц, Германия, витаминный состав. 27 сентября 2016 года пройдены анализы в КНР и ТО Спасская Продукшн, включена в государственный реестр как поставщик природной минеральной воды. Спаскай на территорию Китая. <звёздный> Манаман я нам и чубургаман, я нам бешлигана, когда тот часам если на чубался, я на сату болу урал да, джунки мама дядял харкун давление боларда, аки хомла давление пайтанде, мама ман аллергический бранхит, аллергический Хамас-Садан Нигедурхар Хал-Ичлиен, Бандаби Тохоган, Бандаби Тортайчлиен, Бандаби Сакстайчлиен, Пулес, Атсеклавершин, у меня есть дым, и у меня у меня tirla mezim ichkamankin doim omez ich Хозрмана Hozirmana buna shu doğruli mana ikkelda me saqlant'tgan ekan omezzi ichida oxirgi bir dona qogan aniq esimda ydi bunu oshxonada turarddi hozirmana oshxonm kelildi buna alohhiida Bir dona qo'p ketgan Allah keshi ko' mana shuncha Боша, урага, доймана, цитрамулле, чивиргама, цитрамулле, урага, искрипткеан, видимо, урага, искрипткеан, биш, сумхуп, пиц, искрипткеан, биш, сумхуп, пиц, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, искрипткеан, биш, мы на куп ушли на хамас не та что вардам. А мы так собьем, что я утолямьбе босикрый. Меня было уже пойти там биром, а кирь было. Халахтиаш сизил мада умома ичкянем юг. Буну, манче, тамаларымьбе суршкь уже пойтила я уаз бергем босикрый.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 что-то у меня стало аллергией на я узник опоянник, что на «Ты с нами, а значит, ты победитель!»